Иммунная формула НСП активная профилактика. Это продукт, который на протяжении многих лет завоевывает в сердца потребителей продуктов НСП. В каждой капсуле вы найдете известные китайские лекарственные грибы: кардицепс китайский, гриб майтаки, гриб рейши. Композиция дополнена бета-глюканами из дрожжей сахарамицетов, арабиногалактаном из лиственницы и малозевом. Каждый компонент этого продукта проверен временем. Человечество с давних времен использовало натуральные вещества для сохранения здоровья. Каждый компонент этого продукта проверен компанией NSP. Подлинность. Не подделка. Эффективность. Наличие действующих веществ в должном количестве. Чистота. Отсутствие примесей и загрязняющих веществ. Важно. Компания NSP гарантирует чистоту и эффективность каждого продукта. Подмена дорогостоящего сырья на более дешевое, низкого качества возможно, но не в НСП. Компания NSP гарантирует высочайшее качество и эффективность. Кардицепс китайский – это гриб с тибетского Нагорья. Кардицепс особенно ценится специалистами китайской медицины, которая классифицирует его как одно из четырех важнейших веществ, и называют волшебной травой из Тибета. Ученые всего мира требуют доказательств эффективности кардицепса в конкретных ситуациях. Работы по изучению свойств кардицепса продолжаются. Точно доказана противомикробная активность кардицепса. Она связана с выживанием кардицепса в природных условиях. Кардицепс вырабатывает и аккумулирует противомикробные вещества, которые помогают ему сохраниться в агрессивной природной среде. Точно известно про накопление ценных питательных веществ в кардицепсе. Это тоже связано с суровыми условиями его выживания в природе. В отношении эффекта стимуляции потенции и эффектов афродизиака, кардицепс называют еще виагрой для двоих, есть устойчивое мнение и есть высокая популярность кардицепса именно для гармонизации сексуальных отношений и повышения качества секса что известно точно и не требует доказательств. Успехи в спорте китайских спортсменов, которые неизменно показывают лучшие результаты. Мы не будем здесь развивать тему допинга. Добавим только, что проживание в неблагоприятных условиях, высокогорье, дефицит кислорода и питательных веществ способствуют тому, что кардицепс накапливает в себе ценные вещества. Люди, которые тысячелетиями искали средства для поддержки здоровья, нашли их в кардицепсе. Грифола курчавая, известна как гриб мейтаки. Гриб мейтаки также особенно ценится в китайской медицине. И можно встретить в Японии, в Северной Америке, он растет на пнях местных деревьев. Название гриба мейтаки в переводе с японского звучит как танцующий гриб. В самом деле шляпка гриба сильно напоминает вздымающиеся в танце валаны, пришитые к пышной юбке. В Юго-Восточной Азии этот гриб ценится очень высоко и за уникальные вкусовые качества, и за недюжинную целебную силу. Гриб Майтаки. Полисахариды, содержащиеся в нем, стимулируют макрофаги. Макрофаги – это клетки убийцы в иммунной системе. Гриб Майтаки приводит макрофаги в полную боевую готовность. Триторпеновые кислоты способствуют оздоровлению сосудов. Аденозин, который также содержится в этих грибах, снижает риск тромбообразования. Стероидные соединения оказывают влияние на улучшение гормонального фона. Как известно, любые гормоны, вырабатываемые нашим организмом, имеют стероидную природу. Поэтому эти грибы помогают женщинам справиться с негативными проявлениями при предменструальном синдроме, а также с приливами в климактерический период за счет стабилизации гормонального фона. Гриб рейши. Это еще один ингредиент иммунной формулы, происходящий из китайской медицины. Китайцы на протяжении тысячелетий знают его как линь джи и часто называют его растением бессмертия. Помогает бороться с преждевременным старением, особенно благотворно влияет на кожу и печень, активизирует иммунный ответ. Гриб оказывает гармонизирующее влияние на нервную систему, поскольку активизирует выработку в организме гормона счастья. Помогает бороться с ожирением и нормализовать уровень сахара в крови, содействует улучшению показателей крови. В частности, насыщение ее кислородом. Гриб рейши помогает нормализовать давление, снизить уровень холестерина, препятствует образованию тромбов, способствует мобилизации ресурсов организма, что востребовано во время физических и психологических нагрузок, при интенсивной учебе, а также в период сезонных эпидемий. Бета-глюканы рассматриваются современной наукой как одно из важнейших веществ, вырабатываемых грибами. Применяются в медицине, косметологии и пищевой промышленности. Обладают иммуномодулирующими, противоинфекционными, антидиабетическими свойствами. Воздействуют на уровень холестерина в крови, нормализуя его. Улучшают состав липидов крови. Защищают организм от проникновения патогенных вирусов и микроорганизмов. Активизируют рост пробиотических, полезных для здоровья, видов бактерий. Арабиногалактан – это макромолекулярный биополимер полисахаридов. Он метаболизируется флорой кишечника, из него вырабатываются короткоцепочечные жирные кислоты. Обладает общей высокой биологической активностью. Гепатопротекторный, антимутагенный. Гастропротекторная способность. арабиногалактана также известна. Он оказывает гастропротекторное и умеренное антимикробное действие в отношении некоторых бактерий. Арабиногалактаны являются иммуномодуляторами, активирующими ретикуло-эндотелиальную систему, увеличивают фагоцитарный индекс. Установлено, что эффективность образования макрофагов по сравнению с эхиноцией у арабиногалактана почти в два раза выше. Стимулирует иммуногенез, активирует еще одну ветвь иммунной системы человека – систему комплимента. У людей, принимавших арабиногалактаны, наблюдалось улучшение физического и эмоционального здоровья. Арабиногалактан также стимулирует рост и активность нормальной микрофлоры кишечника, являясь пищей для бифидобактерий и лактобацилл. Обладает высокой мембранотропной активностью, обеспечивающей адресную доставку. Таким образом, арабиногалактан представляет собой уникальный природный полисахарид, имеющий ценное пищевое и оздоровительное назначение – многогранную биологическую активность. Малозива. В составе данного продукта – Молозево это молоко, выделяемое коровой в первые часы после родов. Молозево очень популярно на рынке нутрицептиков уже около 20 лет. Все млекопитающие рождаются маленькими, беззащитными и лишенными зрелой иммунной системы. Окружающая среда окружает их тем, чем может, в том числе и патогенной микрофлорой. Именно первая пища млекопитающих – молозево, и дает необходимую защиту, строительный материал – для роста и развития. Собственно, молозиво – это и есть то, что обеспечивает защиту и жизненно важные процессы. Очевидно, что такой ценный нутриент должен применяться и для поддержки здоровья взрослых людей. Способность молозива восстанавливать защитные функции организма, питать интенсивно работающие органы и повышать запасы энергии и давно известно и многократно проверено. Первая пища млекопитающих – яркий пример того, насколько мощным защитным фактором может быть наша еда. Собранные в иммунной формуле эти уникальные вещества в синергетическом сочетании улучшают общее состояние и поддерживают нашу естественную защиту. Иммунная формула отлично совмещается с витаминами и минералами НСП, с хлорофилом, полезной микрохлорой. Иммунная формула входит в набор «Сильный иммунитет». Здоровья вам в любой сезон года на много лет!